Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. На днях мы выложили на канале ролик о том, как создается тяга в дымовой трубе. И многие наши подписчики написали, что на тягу в трубе должен сильно влиять ветер, который обдывает трубу. Ну, и в общем, я задумался, влияет он сильно или не сильно, Не захотелось с этим разобраться. И в какой-то момент стало ясно, что надо делать эксперимент. И с этой целью я собрал вот такую установку. Ветер здесь будет создаваться феном. Роль дымовой трубы будет играть вот эта стеклянная трубка. А какое разрежение создается, когда трубка обдувается ветром, мы увидим по подъему воды из стакана внутрь этой трубки. И вот я запускаю фен и вижу, что вода действительно, пусть немного, но втягивается в трубку. Воздух из фена создает в трубке разрежение. Вода поднимается в трубке на 10 мм. Это означает, что это разрежение составляет 10 мм водяного столба или 100 паскалей. И теперь нам надо выяснить, во-первых, за счет чего создается разрежение в трубке, когда она обтекается потоком воздуха. А во-вторых, 100 паскалей это много или мало? И мы начнем с первого вопроса. А объяснение здесь, в общем-то, простое. Когда поток воздуха натекает на трубу, он пережимается оголовком, и вот в этом месте скорость локально возрастает. А дальше надо применить закон Бернули, который говорит, что вдоль линии тока сумма скоростного напора РВ квадрат пополам и статического давления p есть величина постоянная. Ну, раз скорость над трубой возрастает, значит возрастает и скоростной напор, и давление падает. Здесь у нас давление было атмосферным. Найдем, насколько оно непосредственно отходом трубу меньше атмосферного. Ну, надо найти разность скоростей. v 2 в квадрате минус v 1 в квадрате. Ну и умножить на плотность воздуха и поделить пополам. Такая формула получается. Но мы падение давления и так знаем, оно составляет 100 паскалей. И любопытно узнать, во сколько скорость V2 больше, чем V1, насколько быстрее здесь течет поток. Ну, для этого надо найти V1, и мы тогда по этой формуле V2 найдем, чем мы сейчас и займемся. И с этой целью я модифицировал нашу установку и поставил на нее простейший вариант трубки ПИТО. Воздух будет нагнетаться феном в горизонтальную трубочку. Дальше это давление будет передаваться в вертикальную трубку, опущенную в стакан с водой, и вытеснять воду из трубки. Посмотрим, насколько сильно произойдет это вытеснение. Я опять включаю фен и вижу, что уровень воды внутри трубки существенно понижается за счет избыточного давления, созданного набегающим воздухом. Это понижение составило 24 мм и значит избыточное давление составляло 240 паскалей. А теперь мы еще немного посчитаем. Динамический напор воздуха текущего из фенора в 1 в квадрате пополам. Он равен повышению давления внутри трубки ПИТО, я его обозначу Дельта П со звездочкой, 240 паскалей. Ну соответственно отсюда я нахожу v 1 и узнаю, что воздух из фена вытекал со скоростью примерно 19 метров в секунду. А теперь мне интересно узнать, насколько увеличилась эта скорость при протекании воздуха над оголовком трубы. Ну, тогда я должен взять динамический напор над оголовком, РОВ2 в квадрате пополам. И он был равен динамическому напору вдали ровно 1 квадрати квадрате пополам. Плюс вот это дельта П, это из первого опыта. Те 100 паскалей, на которые втягивалась вода внутрь трубки. Но РВ1 квадрати квадрате пополам, это дельта П со звездочкой. Так что здесь просто надо сложить дельта П со звездочкой 240 паскалей. И дельта П 100 паскалей. Ну и соответственно я нахожу скорость над головком и получаю, что она равна 23 метрам в секунду. На 4 метра в секунду больше. Ну или можно сказать так. Скорость воздуха над головком она где-то на 20% выше, чем скорость воздуха вдали от трубы. И вот с величинами мы разобрались. А теперь нам надо отвечать на второй вопрос. И сказать, много это или мало. Но прежде всего понятно, что... Размеры трубы здесь вообще ни в какие формулы не входили. Так что для большой трубы эффект будет таким же. Ветер со скоростью в 20 метров в секунду будет создавать разрежение 100 паскалей. Ну а формулы везде сходила скорость ветра в квадрате. Если ветер в 2 раза меньше 10 метров в секунду, то разрежение будет в 4 раза меньше 25 паскалей. То есть 2,5 миллиметра водяного столба. И кажется, что это очень мало, но ведь мы вытягиваем с помощью такого рода вытяжек не воду, а воздух, который почти в тысячу раз имеет меньшую плотность. И надо вспомнить, что в прошлом ролике мы выяснили, что дымовая труба, работающая в каких-то таких естественных режимах, дает на каждый метр своей высоты разность давления в 5 паскалей всего. Поэтому 25 паскалей это все равно, что 5-метровая дымовая труба, а 100 паскалей это все равно, что 20-метровая труба. И ясно, что эти вытяжки становятся очень и очень приличными. И, кстати сказать, ясно теперь, как работает такое устройство, как оголовник ЦАГИ для вытяжки. То есть он создает еще более эффективное обтекание. И поэтому и соответствующие разности давлений будут еще большими. И вот настало время испытать нашу вытяжку. Я поджигаю свечку под трубкой. Теперь. Включаю фен, и видно, что он каким-то образом влияет на пламя свечи. Если свечку отодвинуть в сторону, то хорошо видно, что пламя втягивается внутрь трубки. А теперь настало время нашего заключительного вопроса, и он будет таким. Я изготовил сужающееся сопло из одноразового бокала для шампанского и установил его на Нашу установку так, чтобы трубочка стояла своим обрезом прямо перед серединой выхода из этого сопла. Запускаю установку и вижу приличное повышение уровня воды внутри трубки. Оно составило 36 мм и это значит, что разрежение в этом опыте составляло 360 паскалей. И спрашивается, за счет чего достигнуто такое увеличение разрежения воздуха в трубке? Только ли за счет того, что теперь из сопла воздух истихает с большей скоростью? Или конфигурация этой установки тоже имеет значение? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.